Перед началом данного ролика я хочу обратить ваше внимание на то, что здесь я высказываю свое личное мнение по поводу игры и я не пытаюсь ни в коем случае оскорбить игру или ее создателя. Данное видео создано исключительно в развлекательных целях, поэтому не стоит воспринимать его всерьез. Фух. Так, собрались, приготовились, 3, 2, 1. Приветствую. У микрофона... Зап 65 Как я и говорил в своем новогоднем обращении, я продолжаю развивать свой канал, поэтому встречайте новую рубрику на моем канале «Обзоры и мнения». В рамках данной рубрики я буду обозревать или же высказывать свое мнение касательно той или иной игры про синего ежа и его экза-версию. И первое видео такого формата будет посвящено Android-версии игры Round2Exe. Приятного просмотра. Эх, раунд 2X. Легендарный сиквел к не менее легендарной creepypass Sonic.exe, который понравился многим людям. Долгое время игра была доступна только на Windows. Но в канун 2021 года мой коллега по цеху Stasports выпустил Android версию, которая была чуть ли не точной копией оригинала, от которого порт отличался только разрешением 16 на 9 мультиязычностью наличием сенсорных кнопок и отсутствием суперсоника на последнем этапе <coughs> позднее порт был обновлен и как бы это странно ни звучало обновление порта стало настоящей заменой оригинальной игры ведь по случайному совпадению Оригинал был удален с геймджолда как раз в момент выхода обновления. В новом патче были добавлены визуальные эффекты, долгожданный суперсоник, но при этом пропала возможность выбора образа ежа напрямую. Теперь это доступно только через дебаг мод, который можно активировать на странице выбора языка. Кроме того, игра стала доступна еще и для компьютера. Что же касаемо геймплея, то тут все практически как в оригинале. Соник просыпается в каком-то непонятном месте, из которого успешно выбирается и затем перемещается в Гринхилл. Там он встречает экзешника, дерется с ним, побеждает, переходит на следующий этап и так вплоть до последней зоны, где сражаться мы будем уже за Супер Соника. но с одной оговоркой. Геймплей Супер Соника все же отличается от оригинальной игры. Если в оригинале Супер Соник просто спокойно мутузил экзешника в привычном темпе, не имея при этом никаких ограничений, то в android порте ситуация обратная. У вас на все про все есть 50 колец, которых с каждой секундой становится все меньше. Когда счетчик колец достигает нуля, Соник теряет свою супер форму. Помимо этого, чем больше вы бьете экзешника, тем быстрее он движется, тем быстрее становится музыка. И тем напряжение становится атмосфера. А главное помните, что у вас всего лишь одна попытка. Проиграете, вам придется начинать все с нуля. Хотя у нас же есть debug мод, благодаря которому мы можем выбрать любой уровень. Привет, Стас. Спасибо, что согласился принять участие в этом интервью. Да, да, да, -а. это я, это я, я Стас, я популярный. А -а -а. Да, да, да, очень популярный. Я хочу тебе несколько вопросов задать по поводу твоего Android-порта раунда 2XM. А у меня порты были? Прикинь, да. А, блин, а я что-то уже забыл, ну задавай. Первый вопрос. Получал ли ты вообще удовольствие, когда разрабатывал раунд 2XM на Android? Ну давайте откатимся в прошлое и спросим у того Стас, я что-то уже не помню. Ну так давай того Стаса притащи. Э, да человек. как его притащил, он сдох, все, его нет. Ты серьезно? Ладно, я за него отвечу. Ему было нормально в тот раз, он делает на новом Леонууме, который вышел. Хотя это, ну пофиг, короче, как движок называется. Короче, ему было нормально и весело эту всю фигню портировать, переводить, бла-бла-бла. Короче, что получилось, то получилось. Вопрос номер два. Хотелось ли тебе в один момент просто вот взять и забросить разработку? Mm, нет, такого не было, у меня был лень. Ну, у меня, короче, там, друзья долбили, чтобы я этот чертов порт запилил. Ну, я его к концу декабря допилил, все-таки 50% за один день сделал, нормально. И вопрос номер три. Когда следующий порт? Через век, ведь это так может. И а че офигел? Какой через века? ну, чтоб через месяц был. Ну какой я тебе что запилить через месяц стоит? Ты что, забыл, что ты у меня из подвала вылез и тебе там каждые пять минут свет отключал? Я тебе знаешь, что я за один месяц могу запилить, какой порт? Какой? Порт, где Соник прыгает на писярике. Стоп, что? Вот это я тебе за месяц могу запилить, совсем офигели. Да нормально все, иди пили нормальный порт, чтобы через месяц был готов, я приду, проверю, иначе зарплаты тебе не будет. Я лично для тебя этот порт сделаю, прям вообще для микробанга ещё. Ну всё ясно, всё ясно с тобой. Все нормально, иди отсюда. Сам. Нет, ты... Я интервью тебя, что ли, Дюрон а ну, пошел отсюда. Да нормально все, иди, давай. В общем, что я могу сказать по итогу? Порт игры мне в целом понравился. В каком-то смысле он оптимизированнее, красивее и многообразнее оригинала, за что я могу похвалить Стаса. А если тебе понравилось это видео, то поставь лайк и подпишись. Если же тебе что-то не понравилось, напиши об этом в комментариях. Только давай мы с тобой договоримся, что необоснованную критику в мой или в чей-либо адрес я не принимаю и буду сразу же удалять. Поэтому, если ты выразил свое недовольство, будь добр, аргументируй. Что ж, на этом все. Спасибо, что посмотрели обзор. Всем хорошего дня.